Вот э, задают вопрос такой очень часто. Вернее, не часто, а вот сейчас просили меня, прям сказали, ответь нам, вот ты прям как-то против антисемитизма высказывался. Я, я против антисемитизма, конечно. И высказывался, и высказываюсь. И меня спрашивают, а чем же опасен антисемитизм так с приколом, с таким? Я вот отвечу на этот вопрос. Я даже не буду говорить про гуманизм какой-то, да, ну, с точки зрения там определенных российских людей, это вообще пустой звук гуманизма, что-то иррациональное, абсолютно бесполезное. Я поговорю о рациональном, да, и полезном, даже в России. То есть, что такое антисемитизм, да? ну, понятно, то есть, там какая-то особая ненависть к евреям, да? Каким выводом приводит антисемитизм? Ну, к таким, что во всем виноваты евреи. Это вредный вывод, понимаете? Вредный и очень опасный. И вреден он прежде всего не для евреев ни в коем случае. Вреден он для нас как раз прежде всего. Почему? Потому что он вводит в заблуждение. Да, когда вот устанавливаются, как КГБшники любили говорить, ложные цели. Устанавливаются ложные цели Вводят в заблуждение, отрывают от реальности Прежде всего И ведет в тупик Потому что мешает трезво решать проблемы. То есть как ты будешь решать трезво проблемы, Если во всем виноваты евреи да? То есть надо, тогда, тогда надо Как, как Гитлер да, там В свое время Чем закончилось мы знаем Не надо отвлекаться Это специально отвлекает Это специальный проект ФСБшный Связанные с фашизмом, антисемитизмом и так далее Которые специально рассчитаны на то, что люди будут отвлекаться на всякую херню И бороться с ветряными мельницами Вместо того, чтобы разбираться с Путиным и со всей этой шоблой, со всей этой мразью Так что проблемы, если их рассматривать в этом ключе, становятся нерешаемы Они, кажется, очень легко разрешаются, а на самом деле они не решаются так что, мой «Все под евреев ложатся», пишет. Я призываю не ложиться под евреев. Я призываю мозг включить. Прежде всего, включить мозг и убрать Путина с его шоблой. Да? Когда вам говорят, а что там Путин, там, блядь, там Берлазары какие-то там им управлять. Да похеру, кто им управляет. Вот есть конкретные. Нормальные цели, не ложные цели. Мы не знаем, кто им управляет. И даже знать не хотим. Когда вам, блядь, что-то колет в руку, в голову и так далее. Вы хотите убрать это, да? А не то, кто там чем-то управляет. Может быть, там какими-то магическими пасами, блядь, управляет. Нужно реальные задачи решать. Прежде всего, реальные задачи. И это большой очень минус. Российского сопротивления очень большой минус российской оппозиции, что иллюзорные цели пытаются атаковать, борются с ветряными мельницами, борются с какими-то совершенно иреальными там, я не знаю, рептилоидами, жидомасонами, там хер знает, с кем они борются. Нужно бороться с конкретными врагами, у которых есть конкретные фамилии. Путин, Медведев, Володин, Матвиенко, Чайка, свиночайки и так далее, и так далее, и так далее. Конкретно. Так что все, кто будут, так сказать, на будущее троллить соответствующим образом, то будут сразу уничтожаться. Я не потерплю ни в коем случае перевода на... А рельсы, которые являются, ну, так сказать, ложными абсолютно. То есть у нас есть конкретные цели, у нас есть конкретные задачи, и мы будем эти конкретные задачи решать конкретно. Не будем сидеть там и выдумывать, как же там бороться там с рептилоидами, бля, там, или с жидомасонами и так далее. Нам нужно получить власть в России, скинуть эту мразь, и получить власть в России, и все. А кто там за ними стоит нам похеру вообще? Пусть за ним там шаманы какие-нибудь стоят, Вуду, бля, какие-то с Африки. Мне совершенно насрать.